Я сегодня хотела рассказать о скороспелом томате. Срок созревания у него 85-90 дней, сорт для открытого грунта и выращивания на балконах, лоджиях, подоконниках. Это томат балконный сахар. Не каждый житель большого города является счастливым владельцем своего кусочка земли сельской местности, но зато у каждого есть балкон. Лоджии или большое светлое окно. Вы даже представить себе не можете, какой огород и цветник можно на них создать своими руками. Какие помидоры растут на балконе и как за ними ухаживать, какие сорта, вот я вам сегодня немножко расскажу. Ну, самые простые требования к этой культуре, которая должна расти на балконе, это требования важные очень, эти там томаты, растения неприхотливые и урожайные. Именно для условий небольшого пространства. Как я сказала, это лоджия, балкон, нестандартные окна. И в первую очередь, конечно, надо будет обратить на размер куста. Он не должен превышать 60 сантиметров высоту. Или в этом случае растение будет очень тесно. Для этого подойдут детерминантные сорта с ограниченным ростом. К тому же их не нужно будет посанковать, чем очень облегчается уход. И не менее важный фактор это срок созревания. Выбирайте только скороспелые сорта. Созревание от 65 до 100 дней. Редкие любители балконных томатов выращивают их не для получения рекордных урожаев. Для этого им просто не хватит места. Но обеспечить себе свежие плоды для ежедневного потребления в течение лета, это вполне реально. Поэтому при выборе сортов рекомендуется обратить внимание в первую очередь на томаты черри и низкорослые витерминатные куста. Томаты довольно неприхотливы, но для этого, чтобы они чувствовали себя хорошо и их рассада, Нормально росла и развивалась. Им необходимо создать для этого комфортные условия. Постоянную температуру плюс 20-22 градуса, влажность 60% и хорошую освещенность, частые поливы, но достаточное питание и опыление. На постоянное место на балконе и лоджио рассаду пересаживают уже при фазе 6 настоящих листьев. Обычно это происходит в середине апреля. Но у меня, наверное, будет пораньше, потому что я посадила свои томаты 18 января. Если томаты росли в одиночных емкостях, их просто пересаживают больше. Если они у вас были посажены в ящики, естественно, надо их пересаживать а, в отдельную посуду. При пикировке ящик с рассадой хорошо промочить водой и затем аккуратно вытягивать оттуда каждое растение с небольшим комом земли. Ну, это понятная процедура, корешок аккуратно подрезать и в новой емке палочкой сделать отверстие и поместить каждое растение до семидольных листочков, оставляя часть стебля в земле, на нем обычно образуются новые корешки, которые быстро помогут растению укорениться. Грунт берите лучше обычный покупной, в качестве посадочных емкостей можно использовать большие цветочные горшки, мне очень нравится. Такие цветочные горшки или капки для пальм. Пластиковые ведра, глубокие тазы, деревянные ящики. Естественно, там должно быть дренажное отверстие для отвода лишней воды и соответствующие поддоны. И если вы ставите свои томаты на балкон, то речь идет только о застекленных балконах и лоджиях. Вот такие совершенно несложные условия для посадки детерминантных томатов в балконах. Поливать такие томаты надо часто. Земля всегда должна быть рыхлая, влажная. Для полива не рекомендуется использовать воду из-под крана. Лучше поставить ведерко где-то уже отстоявшейся водой поливать. А лучше его вот даже снег, снеговой водой, пока есть снег. Рассаду, конечно, как в обычном порядке, надо подкормить такими препаратами корнеобразования, как корневин, циркон. Это будет способствовать быстрому нарастанию корней и росту самого куста. И через пару недель можно уже будет подкармливать минеральными давлениями для весенней подкормки овощей. Я хотел сказать еще про опыление. Эти томаты, которые растут на балконе, опыляются с помощью кисточки, там ну, вентилятора или регулярного постукивания по цветущим кистям растений. Такой прием. Создает вибрацию, вызывающую падение пыльцы и попадая ее на другие цветы. Посанкование этих растений оно не нужно. Они очень маленькой высоты 30-40 см. детерминантные кусты. Они формируют несколько кистей и останавливаются в росте. Это балконный вариант томатов. В данном случае я посадила и в первых кадрах показалось, что 18 января я посадила. Балконный сахарный томат. И хочу, чтобы у меня пораньше были томатики. Это получается сейчас февраль, март, апрель. А в мае можно будет уже поставить спокойно в теплицу. И они будут красивым-красивым кустом. Вас радовать и первыми плодами. Помимо того, что это очень красиво, маленькие плодики на кусточке, но они очень сладкие. Поэтому я вам рекомендую посадить ну так, в качестве эксперимента, две-три штучки балконный сахарный томат. И именно сейчас самое время. Я желаю вам всего доброго. Мир вашему дому.